Помните, как маленькой девочкой вы мечтали поскорее повзрослеть и стать независимой? Вам казалось, что вот тогда-то и наступит настоящая свобода. А что в итоге? Куда не посмотришь, везде слово «надо». А где здесь ваше собственное «хочу»? Я приглашаю вас на бесплатный трансформационный вебинар «Сакральная сила женщины», который состоится 8 марта в 19.00 по Москве. Занимайте место на вебинаре и получите в подарок гайд, как сбалансировать гормональную систему для женского здоровья. Трансформируйте свои НАТО в ХОЧУ и наслаждайтесь красками жизни уже с завтрашнего дня. Регистрируйтесь по ссылке в описании к этому видео и забирайте свой подарок. С праздником вас, наши дорогие, любимые и обожаемые женщины!